Итак, почему же некоторые люди думают, что наступит Третья Мировая? Да потому что они, за алибо смотреть статьи в интернете, и НТВ по телеку. Нет. Нет. Нет. Нет. Да. Да. Да. Да. Я не знаю, зачем я сказал да нет,